Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой классный легкий узор чередованием двух рядов. Узор держит форму и в то же время хорошо тянется. При вязании в основном используются воздушные петли. Давайте приступать! В этом узоре начнем не с цепочки воздушных петель, а сразу свяжем вот такую основу. Итак, начальная петля и набираем 3 воздушных. Делаем накид и в первую петельку вяжем столбик с накидом. Получилась рыбка. Снова 3 воздушных. Накид и в первую из трех столбик с накидом. Три воздушных. Столбик с накидом в первую петлю. Раппорт вязания кратен двум вот таким элементом, то есть шести воздушным петлям. Поэтому всегда набираем четное количество рыбок. Основа для фрагмента вязания готова. Приступаем к первому ряду. Набираем одну воздушную петлю подъема. И в крайнюю рыбку вяжем столбик без накида. Набираем 9 воздушных петель. столбик без накида свяжем соединительную петлю, чтобы замкнуть цепочку. Далее набираем 5 воздушных петель. И в этот же столбик без накида вяжем еще одну соединительную петлю. У нас получился один длинный лепесток из 9 петель и один короткий из 5. Для перехода между элементами набираем 4 воздушных петли. Это первая рыбка, вторую пропускаем, а в третью вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель в столбик без накида в основании вяжем соединительную петлю 9 воздушных петель в столбик соединительную И еще 5 воздушных, соединительную в столбик. Вот так выглядит полный элемент цепочки из 5, 9 и 5 петель. 4 воздушных петли перехода. Одну рыбку пропускаем, а в следующую вяжем столбик без накида. Повторяем. 5 воздушных. Соединительная в столбик. Девять воздушных. Соединительная в столбик. Пять воздушных. Соединительная в столбик. Такие элементы вяжем до конца ряда. Я связала последний полный элемент и 4 петли перехода. Одну рыбку пропускаем, а в крайнюю вяжем столбик без накида. И вяжем последний неполный элемент. 5 воздушных. Соединительная в столбик. А теперь вместо 9 наберем еще 5 воздушных. Делаем 3 накида. И вяжем столбик с тремя накидами в столбик без накида. Таким образом мы заменяем цепочку из 9 петель. Крючок выходит сверху. Третий ряд. Разворачиваем вязание. Набираем одну воздушную петлю подъема. Вот в эту длинную петельку вяжем столбик без накида. Набираем 4 воздушных петли. И в маленькую петельку этого элемента вяжем столбик без накида. Теперь без перехода вяжем столбик без накида в маленькую петельку следующего элемента. 4 воздушных. Столбик без накида в длинную петельку. 4 воздушных. Столбик без накида в короткую петельку. Столбик без накида в короткую петельку следующего элемента. 4 воздушных. Столбик без накида в длинную петельку. 4 воздушных. Столбик без накида в короткую петельку. Так вяжем до конца ряда. У меня связан последний полный элемент. Вяжем столбик без накида в короткую петельку крайнего элемента. 4 воздушных. Столбик без накида в длинную петельку. Эти два ряда, второй и третий, будем все время повторять. Покажу начало четвертого ряда. Он дублирует второй. Одна воздушная петля подъема. Столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда. Девять воздушных. Соединительная в столбик без накида. 5 воздушных. Соединительная в столбик без накида. Это первый неполный элемент. 4 воздушных петли перехода. Столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда, он над длинной цепочкой. И над ним уже вяжем полный элемент, цепочки из 5, 9 и 5 петель. Заканчиваем этот ряд так же, как заканчивали второй. Вместо 9 воздушных свяжем 5 воздушных и столбик с 3 накидами.